Всем привет! Привет, дорогие мои! Июнь месяц для Чунгука. Будут карты Таро и немножко астрологии. Карту ему на будущее. Какие же двери в июне месяце ему приоткроются? Достану две карты. Одна карта будет рабочие отношения и вторая карта личные отношения. Сразу достаю две карты. Я их открою в конце. Рабочие отношения и личные две карты. А теперь э, делаем расклад на июнь месяц. Так вот, июнь месяц, солнышко у него в десятом доме гороскопа. Сектор профессионального успеха, карьеры. Ну, нет такого быстрого скачка. Э, будут тянуться какие-то дела из прошлого. И, скажем, я-то делаю расклад на июнь, но может проигрываться и конец мая. Даже ему нужно, если он не будет прилагать каких-то особых усилий, то, в принципе, будет тяжеловато все продвигаться. Скажу, прямо в июне мало что будет, мы мало что увидим, и мало что нам будет доступно, вот именно что-то с личного, с личных отношений. Но это касается именно до середины июня скажем до 11 июня очень важную роль у чингука будут играть финансы и вообще дела и если у него есть бизнес я уверена что у него есть какой-то бизнес то здесь как раз очень важная тема будет бизнеса важно для него в июне месяце будут деньги деньги деньги деньги Вы же смотрите его ожидает дальняя дорога и к примеру это может быть Май, зацепить май месяц. То есть реально мы узнаем, что он отправился в дальнюю дорогу. Много общение с иностранцами. Но ну, это в первой половине июня. Но может продлиться вот до 11 числа такая напряженка. Потом такое будет затишье, перерывчик. Ну, небольшое, скажем, затишье и перерывчик. И там уже ближе к концу июня Чунгук нас порадует именно личными взаимоотношениями. То есть мы много увидим какой-то информации о его личных делах, скажем, и взаимоотношениях и так далее и так далее. Поездки личного характера. И мы много об этом узнаем и увидим. Вот взаимодействие с друзьями, поездки различного рода, общение с друзьями. Неважно, сам он будет решать, что касается поездок, Хочется ему там куда-то ехать, засветиться или еще чего-то. Сами звезды его будут подталкивать каким-то личным взаимоотношениям. Ну, я уже говорила, да. Вот выпала у нас карта. Ну, мы ее посмотрим. Карта жрица. Вот, э, как я и ва... Во... Эта карта с личными отношениями очень тесно связана. И она прям в тему вышла. Я сказала о том, что э, захочет он или не захочет, но многое в, ну, вынесется на публику из всего личных отношений. Да, и вот личные отношения. Э, сам рыцарь, возможно, это он. Это касается вот личного... И что-то вот мы услышим и узнаем, что касается именно личных его дел. Если посмотреть по Венере, у него в любви непростой такой период, непростой июнь-месяц. Но опять же, это вот такая полоса до середины июня. Какие-то обиды. И обиды связаны с тем, с разлукой какой-то. Вот Я говорила о том, что ему, Чунгук, ему светит какая-то дальняя поездка. И возможно, что-то нам такое произойдет. Но это больше будет играть значит, такая ревность. Везет в финансах, то в любви Непонятки. Чингука ожидают траты. И это особенно вот будут траты с середины июня, конец июня. Возможно, он там на поездку будет тратиться. Хотя ему, конечно, звезды рекомендуют экономить, но извините меня, здесь личные взаимоотношения будут играть очень важную роль. Возможно, вот как раз после поездки кто-то улаживать скажем. Да, и партнеры его в отношениях да, ожидают какие-то подарки. Здесь, возможно, какие-то украшения, и мы их увидим какое-то новое украшение. А Ченгука увидим в июне месяце на каких-то занятиях. Здесь, знаете, может быть все что угодно. Но, например, занятия там, я не знаю, йогой с каким-то мастером, танцами, может быть, да, хореография или еще чего-то. Вот. Но самое главное, это будет что-то, что приносит ему удовольствие, а также и важно для здоровья. Вот что-то такая будет какая-то тема, это мы тоже можем это увидеть. У него отлично будет работать седьмой дом гороскопа. Седьмой дом гороскопа это вообще, у него прям фортуна в седьмом доме гороскопа. А седьмой дом гороскопа это дом партнерства. Это как и в личных отношениях, и делового характера. И здесь, знаете, у него, так как солнышко в десятом доме гороскопа, у него проявятся такие дипломатические способности, много-много взаимодействия с иностранцами. И вот как раз вот эта дипломатия, она поможет ему что-то сглаживать, найти компромисс в каких-то делах. Много у него будет поддержки от влиятельных лиц. Ну, например, это может быть просто от каких-то постов. Лайкнули, написали там пост какой-то или еще чего-то. И вплоть до того, что какие-то награды, Прям реальная может быть и ощутимая поддержка. Когда мы можем вот конкретно с ним что-то услышать увидеть его вот когда фанаты могут когда он может для фанатов засветиться это даты очень важная для него дата это 4 июня а потом же даты с 11 июня и по 15 вот, вот эти такие периоды он будет ну как бы больше работать на публику и мы увидим его реально на публично до да? публично он засветится и с 21 по 26 число еще будут какие-то вести ждем каких-то вестей новостей а теперь делаем расклад я делаю достаю карты а, прошлое прям вот сейчас сейчас настоящее прошлое настоящее прям настоящее настоящее и будущее и будет на прокрутке поэтому Просто делаю сейчас расклады, потом объясним. Прошлое, прошлое, настоящее. То есть, скажем, что из прошлого в настоящем времени. Это конец мая и плавно переходит в июнь. Здесь мы видим поездка. Вот, как я и говорила, будет поездка. И, возможно, вот в дальние страны. Мы четко видим, да, карты. Вот поездка и, возможно, в дальние стороны. Как гром среди ясного неба. Срочно нужно будет куда-то ехать. Лететь, ехать, неважно. Но это для его благосостояния, в общем, карта говорит. Он, конечно, по этим картам в шоке от этой поездки. Видите сами карты. Но ехать придется. В общем, ехать нужно. Потому что это касается его будущего, а потом это еще карта договорных каких-то обязательств. А Потому что вот шестерка вложили в него и надо соблюдать какие-то обязательства, надо куда-то ехать. Хочешь, не хочешь. В общем. Да. Мы видим, карты сильно будет переживать. Вообще-то, вот эти две карты вышли. Это очень хорошая карта. То есть удачная поездка. За моря, за океаном. Будущее. Тоже карты каких-то поездок. А вот эта карта связана с отдыхом, с друзьями в будущем. В принципе, вот что я вам говорила, все нас стороне подтверждают. Здесь вот отпуск какой-то, прям две карты говорят с друзьями, какой-то отпуск. И эта карта тоже говорит о друзьях, и мы это увидим. Прорыв. Уран у нас планета революции, а звезда, эта карта вообще-то надежд каких-то, он сейчас, возможно же он уже занимается, планирует на месяц, на конец июня, какой-то отпуск. Но это вот, знаете, со своей семьей, потому что вот прям две карты четко вышли, карта семьи, это с семьей однозначно. Отправиться в... То, что вот поездка деловая, у него есть. Вот много деловых карт вышло. Вот эта карта деловая, вот эта карта деловая. Вот эти карты отвечают явно за поездку делового характера. Это точно он поедет по своим делам. Но вот эти, две, вот эти три карты, это карты Венера, это карты отношений, взаимоотношений, любви, партнерства. Четверка жезлов. Очень тесно карта связана вообще с личными отношениями. То есть, как я и варила, в конце июня у него однозначно будет какая-то поездка личного характера. А теперь откроем эти две таинственные карты. О чем они говорят? Да, вообще такие шикарные карты вышли. Смотрите, Также говорят карты. Он сам лично здесь может быть, вот эта карта. А по этой карте вот какие-то много будущие да, возможности вот, приоткроют двери ему для будущего, для карьерного роста, для каких-то достижений. Это карта финансовая, вот деньги реально, да. И будет наслаждаться плодами своего труда. И если, скажем, я говорила о том, что начало июня месяца будет зарабатывание денег, да, денежная карта, то к концу июня ожидать награда, отдых. Завершение, да, девятки, девятки, десятки, это всегда э, карты завершения. Если я сегодня вот делаю расклад, это может быть еще вот-вот-вот не завершение, но к концу июня однозначно вот получение, э, финансы-то придут к нему раньше. Приход денег у него, это начало июня, вот до 11-го числа, там, да, до 15 но конец июня, вот реальный отдых. Карта праздника, вот открытые двери, приглашают, видите, здесь приглашают к себе в гости, здесь приглашают к себе в гости, сам куда-то поедет в гости. Прежде всего, карта чувств, страсти, получают удовольствие. Еще карта контролируемая, если по чашам это что-то неконтролируемое, чувства какие-то, да, то это вот контролируемое поведение, достойное, но вообще карта страсти. А еще большое тайное торжество. Вот две карты говорят об этом. Какое-то торжество его ожидает в июне месяце. Понравился расклад? Ставьте лайки. Кто желает, подписывайтесь и всем пока!